Мы находимся в Барселоне. Сегодня у нас первый день. И такой прекрасный солнечный день. Мы живем прямо на площади Каталонии. И здесь мы будем жить два дня. Сейчас мы отправимся на экскурсию. сейчас в самом, в центре города, в Каталонии, это центральная площадь города. Мы сейчас пойдем в готический квартал. Старая Барселона, она начинается именно отсюда. Все, что у нас ниже идет к морю, море туда, это старый город Барселоны. Все, что за нашими спинами, это... Барселона новая, которая, ну, а тоже относительно новая, которая там 100, 100 с небольшим лет. Новый район Барселоны, вот эти вот знаменитые кварталы, квадратные, такие как шахматная доска. Вот эти вот два металлических столба, которые за нами, это не фонари, ничего, это именно столбы, которые стоят на месте ворот и обозначают собой и их ширину, и их высоту. Готический квартал – это центральный квартал э старого города. Если вот там вот у нас Рамбла была видели да если мы как бы направо пойдем от рамблы там еще будет райончик под названием раваль вот раваль это если вы откроете любой путеводитель по Барселоне там большими красными буквами будет написано ни за что не ходите в Раваль там вас ограбят все ну, ну, что угодно раз, ну, это это все Что не зря это согреть? все не зря просто Раваль — это район в котором начали селиться там мигранты из арабских стран из юго-восточной азии испокон веков то есть он на вид не всем приятный на минуточку мы сюда вот по этой улочке пройдем так давайте остановимся на минутку возле этого, возле этого здания красивого вот это один из самых знаменитых барселонских ресторанов называется quattro gats Приводится это как 4 кота да он открылся в 1904 году вот очень красивое здание в стиле модернизма так скажем люди заработали много денег им хотелось чего-то нового яркого красивого, поэтому начали строить э, очень красиво. Здесь был человек, который работал в э, Париже в таком тоже кабаре, вот, который вернулся в Барселону, Шатнуар, вот это вот заведение парижское тоже знаменитое, и захотел открыть подобное тоже такое богемное место в Барселоне, где бы э, тоже там тусовали бы художники, музыканты и так далее. И вот появился этот ресторан. Первое меню здесь оформлял 19-летний Пабло Пикассо. И первая его выставка в жизни прошла тоже в этих стенах. Зайти сюда на там бокальчик э, или на чашечку кофе, это, конечно, да. Очень рекомендую, место действительно клевое. Когда он собирался открыть этот ресторан, и он рассказывал, рассказал одному своему другу о своих планах. Вот и друг не поверил в успех этого мероприятия. Он сказал, как бы что к тебе никто не придет. И по-каталонски есть такой эфемизм: что когда говоришь, ну там, никто не придет, это там придут четыре кота. Вот. И поэтому четыре кота. Ну, мы как бы уже такой более менее современная часть готического квартала, но мы сейчас будем углубляться. Исторически так сложилось, что вся приморская часть Барселоны, до, собственно, 90-х годов, когда в Барселоне проходила Олимпиада, вся вот пляжная зона, пляжа там не было никакого, там были наоборот, какие-то цыганские бараки, как бы это все изменилось с Олимпиадой, да, то есть там построили и отели, и хорошие дома, и все отлично, и все убрали, и, все, и красивые пляжи поделали. Но в памяти людей осталось, что селиться там все равно нельзя. У богатых каталонцев, у них там свои как бы, райончики, они исторически там селятся поколениями и поколениями. И у них как бы вот свой маленький пузырик. Танцевать не будем, но посмотрим. Они танцуют свой народный каталонский танец, называется «Сардана». Это такой хоровод. Притопами, прискоками. Это кафедральный собор, главная церковь Барселоны, кафедральный собор Святого Креста и Святой Лалии. Видите, здесь очередь на вход довольно немаленькая. Мы сейчас будем нырять что в римскую эпоху, то в средние века. В средние века это здание служило дворцом инквизиции. Инквизиция как бы существовала с 11 века как орган по борьбе с еретиками. В Испании инквизиция приобрела серьезный характер в конец 16 века. Вот. И тогда, собственно, евреев изгнали из Испании, им было предложено либо принять христианство, либо покинуть пределы государства. Вот. Фредерик Морес – это скульптор и художник каталонский, но здесь он еще был коллекционером. У коллекционировал, вот, у него была огромная коллекция всего, всего всячины всю его жизнь, вот. И здесь выставлена вот эта вот его личная коллекция. А скульптуры его по городу да. очень много, повсюду. После того, как евреев изгнали, начали люди разграблять кладбище еврейское. Вот. И когда уже ничего ценного не осталось, то начали использовать надгробья в качестве материалов для постройки здания. это вот все, это так, надгробные плиты с еврейского кладбища, да. Это архив Арагонской короны. Красивая резьба по дереву. По Одно из зданий дворцового комплекса, королевского дворцового комплекса. Сейчас мы остальные посмотрим тоже. Это каталонская готика, она довольно скудная. Это вот Эти вот три здания, это то, что представляет собой такой дворцовый комплекс. То есть это была резиденция графов Барселоны и королей Арагонской короны. Арагонская корона – это одно из королевств испанских. Разные королевства. Была Кастилия со столицей в Мадриде и была, там, например, вот, Арагонская корона э, со столицей в Барселоне. Да? Сейчас, сейчас это здание, это и это, это музей истории Барселоны. Можно заглянуть немножко в окошко, чтобы у вас было представление, как это выглядит музей. В основном им по 200-300 по 300 лет. Есть более старые, но не все. Пока вы в Барселоне, и так получилось, что вы осенью сюда приехали, я вам очень рекомендую попробовать вот эти вот штучки, называются паналец или пиньонс. Это марципан, и сверху эти орешки, как они, кедровые, типа, да, пиня. Это чисто такой осенний десерт. Мы вышли на площадь Сан-Жауме. 23 апреля по счастливой случайности это еще и международный день книги поэтому такая вот традиция как бы и весь город в этих вот цветочных ярмарках и в книжных развалах 23 апреля я уже не помню точно какого года но в один год умерли цервантес и шекспир здесь на мэрии можно видеть флаги э, каталонии Центральный флаг Испании, и дальше флаг Барселоны. Флаг Барселоны представляет из себя разделенный на четыре поля флаг. Два из них это как бы каталонский флаг, вот такие вот полосатые. И два из них это Георгиевский крест, то есть крест, Белый Крест на то есть Красный Крест на Белом фоне. Митинги, манифестации за все хорошее против всего плохого, у каждого свое. Но это вот здесь это народный вид спорта. Здесь у людей да. есть четкое понимание, что они в силах что-то поменять. Это может быть на уровне дома, улицы, района, города, страны. Я вот живу в районе, ну, который не центральный район, он такой довольно спокойный. Постоянно у нас какие-то организуются ассоциации соседей, они принимают решения, они пишут петиции. И очень много из этого ну, как бы решается в их пользу. То есть здесь у людей есть самосознание того, что ну, что они что от них что-то зависит и от них реально зависит. Это реальное гражданское общество. Это маленькая, красивейшая площадь, вообще одна из моих любимых. Хорошо, когда здесь немного людей все-таки. Это площадь святого Филиппа Нерри, тоже каталонский местный мученик и святой. него же церковь вот здесь вот. Кстати, скульптура вот эта изображающая этого святого, для нее позировал Антонио Гауди. Два святых в одном, как... На Гауди тоже была подана заявка в Ватикан на его биотификации, то есть причислению к лику святых, то двойная штука получилась. Вот. А вообще эта площадь, хоть она такая красивая и уютная, но во время гражданской войны несколько бомб упали сюда. Вот, можете посмотреть на эти стены, они выщерблены, это осколками бомб. Школа, и при той бомбардировке погибло более 40 детей. Видите, какие руины были на самом-то деле. Это опять же Святая Ивлалия, в честь которой построен Кафедральный собор. Вот это вот ее изображение, она сюда изображается с таким, с таким крестом в виде буквы «Х» русской. Да? И улица большая до да, да, Спуск Святой Улалии по легенде, одной из пыток, которые ей назначили, это ее заперли в бочку с, с битым стеклом и гвоздями и скатили эту бочку по вот этой вот улице. Вот. И здесь такое вот ее изображение и стихи ей посвященные э -э, хасинто Вердагера. Хасинт Вердагер – это поэт каталонский, который для Каталонии примерно то же самое, что для нас Пушкин. Писал на такие традиционные каталонские ценности и темы. Каталонский язык, он больше похож на французский язык. Кто сюда приезжает, имея в багаже французский язык. Каталонский для него это дело одного года выучить. Нельзя рисовать на стенах, за это штраф от 600 евро. А на вот этих ролетах можно. Можем сюда зайти на кофе? Очень классное такое традиционное местечко. Маска. Это вот, конечно, пройти от двери до стола в маске, потом сесть и снять маску. Это площадь Класса дель Пи и церковь Санта Мария дель Пи. Санта Мария понятно, а Пи это сосна. А, -а, -а вот сосна. Да, церковь сосна. Церковь сама 13 века. Рыночек успешного дня. Выйдем сейчас все-таки на Рамбло немножечко. Собственно, бульвар Рамбло, главный бульвар старого города. Рамбло, как... Само слово означает канал, это арабского происхождения слова, которое означает канал. Здесь действительно был раньше на месте этой улицы был канал, по которому восточные воды, дождевые воды пикали море. Это оперный театр барселонский, театр Лисео, место, где Песе Карерас и Монсеррат Кабали. Здесь всегда огромное количество людей, конечно. это полтора километра улицы. Это площадь Каталонии да. ровно до порта. Это не не море в плане пляжа, ну, понятно. это море в плане гавани да. городской. То есть то, что называется Старый Порт. Это то, что было портом Барселоны, там все времена имена ее существования, О, основным да. портом. Ой, не вот выдумайте все... только где-то садиться здесь, есть или пить. Да? Да. Это... И что? А чем, чем чреваты? Черевата потери. Желудка? Денег, как бы. <смех> Потому что здесь все очень дорого. Это очень туристические места. Mm -hmm. То есть хотя бы немножечко в сторонку. Карьера де колон. Это Пласа Реаль, да, там попугаи, попугаев Напальни. здесь очень много, вы их еще видите не раз. Пласа Реаль или Королевская площадь, тоже 18 века, она знаменита здесь в основном вот этими двумя фонарями, которые делал Антонио Гауди, еще будучи студентом в архитектурной а -а -а. школе, это его как был как дипломный проект, и это единственное, что он сделал, с а -а -а. да, да. красными штуками. А -а -а. Это единственное, что он сделал для города там были какие-то у него потом разногласия по цене и он сказал что все я как бы за бесплатно не работаю ничего для города делать не буду больше а там представление а там акробатические упражнения это цирк много здесь как представление. Это просто они около ресторана да, развлекают? Они за тоже. Тоже развлекают, да? Да, мы еще до пляжа здесь ни разу не дошли. Мне да. тоже показалось, да, что да. очень все дорого. Ну, рестораны явно там подороже будут, чем... Ну, мы, правда, на площади Колумба, поэтому да. едим. Ну, Может да. быть, если бы ели где... Да. Но на самом деле, я не понимаю. Там везде, куда ни отойди, везде толпа народу. Поэтому, видимо, надо просто селиться где-то в другом месте. Ну, да, конечно. Вы прямо в самом центре, то есть, естественно, ну, да. да. Там самые высокие цены. Да, а почему это барселонские? Ай, они вот э, отсюда прямо пошли с рамбой. Это просто такой вот. Их раньше было очень много, а сейчас гораздо меньше. Вот, потому что с какого-то времени э, им сделали аттестацию. Потому что их слишком стало много. Вот. и сейчас у них есть своя ассоциация. У них там все посчитаны, у них, на, них, на них все оформленные EP, на них по технологии, Супер представление. Тоже есть места. А этот живой? Да. Он ну, как будто бы не живой. Работа у него такая. А это площадь Колумба, да? Это площадь Колумба, да. Это, собственно, Колумб. Его здесь поставили, поставили в 1888 году. В Арселоне проходила всемирная выставка, вот, и там у него под ножью, у него под ногами вот этот как яйцо такое, это на самом деле смотровая площадка. Ганатная дорога идет с пляжа на гору Монжуик, да. тоже такая штука увлекательная. Это красивое здание с грифонами, это таможня. О, Ленин! Это Ленин! Какой Ленин! Ой, какой мостик! Там вот через тот мостик, если перейти, там торговый центр. Это единственный торговый центр, который в воскресенье открыт. рамбла Слушай, ну вообще красиво, правда? Супер. Готовился к Олимпиаде, то здесь приглашали там скульпторов и художников современных. Это Рой Лихтенштейн, американский авангардный художник. Вот. Ну, ярко, красиво, цвета, там, здорово. Художественная академия, которая учился. 15 лет память оходишь при защите города в Испании вся жизнь проходит на улице а, ну да. люди так особо они не сидят какая-то вот жизнь своего района всегда есть. Я знаю своих <софрик> соседей, э -э, всех, всех. Да, <софрик> наверное, да, конечно, да. Безопасности у нас проблемы есть. Это здание, это здесь раньше располагался оптовый рынок барселонский. Его как-то закрыли, отремонтировать, и пока ремонтировали, раскопали, там под лицом тоже остатки вот того квартала, который разрушили во время той войны. И это уже в такой музей, культурный центр. Туда можно зайти бесплатно, посмотреть немножечко на развалины. Тоже, кстати, здорово!